всем привет вы на канале как заработать в интернете в этом видео у меня на обзоре новый кран называется он криптовин я посмотрел он очень популярен в интернете Если мы посмотрим по similar Web, посещаемость в среднем ежемесячно заходят сюда три с половиной миллиона пользователей вот за последний месяц 37 миллионов пользователей ежемесячно посещают данный кран на первом месте Россия, на втором Украина, Индонезия, Бразилия и Аргентина. Итак, чтобы в нем зарабатывать, вам нужно пройти несложную регистрацию. Ссылка будет в описании под видео. Я думаю, вы с этим разберетесь. И здесь, на этом кране, мы зарабатываем сатоши биткоин. Минимальная выплата здесь составляет 200 сатоши. Насобирать ее очень-очень легко. Первый способ заработка ⁇ это инвестиции. Здесь вы можете купить акции. Одна акция стоит 1000 Сатош. И с одной акции, если вы купите за 1000 Сатош, вы будете ежедневно на автомате зарабатывать 7 Сатоши, еженедельно 49, ежемесячная прибыль 210 Сатош. И общая прибыль, я так понимаю, составит 1260 Сатош. На 180 дней. Одна акция 1000 сатош. Это первый способ заработка. Это инвестиция. Далее есть сам кран. Здесь каждые 15 минут. Мы можем зарабатывать от 2 до 4 сатош. Разгадывая капчу. Нажимаем получить награду. Еще раз нажимаем получить награду. Разгадываем капчу. 6 плюс 4. Равно 10. И нажимаем заявить сейчас и так вот э, баланс увеличился 9 сатош и через 15 минут я сюда могу но вернуться и собрать сатоши также здесь есть просмотр объявлений вы должны просмотреть как минимум 2, 2 рекламы если хотите получать от своих рефералов завтра кстати здесь партнерская программа 50 процентов если мы хотим зарабатывать партнерская нам нужно посмотреть 2 рекламы ежедневно и вот здесь 60 секунд получается 8 сатоши 20 секунд 4 сатоши 2 сек... 10 секунд 2 сатоши и есть даже одна сатоши за 10 секунд ну давайте вот посмотрим 10 секунд нажимаем на посмотреть объявление Итак. Нажмите кнопку ниже, чтобы начать просмотр рекламы. Нажимаем начинать. И смотрим рекламу. Вот кстати таймер здесь идет. Вы успешно заработали две сатоши. И так само можно следующую рекламку посмотреть. Нажимаем здесь опять же все таки. Начинать. И как видим вот, таймер идет. Здесь нам рекламирует майнинг. Таймер закончился, вы успешно заработали 2 сатоши. Также здесь есть лотерея. Можно купить лотерею и выиграть здесь какой-то приз. Умножение биткоина есть. И есть вот предложение. Это, это партнерская программа. С краном мы будем получать 50%. С инвестициями мы будем получать 1%. Просмотр рекламы 10%. И предложение 10% Вот такой, друзья, вот, кранчик Также здесь можно заказывать рекламу И настроить его под себя Вот такой, друзья, кран, кому он интересен Ссылку я оставлю в описании Переходите, регистрируйтесь и зарабатывайте На этом все, всем желаю отличного дня и Больших всем заработков. Всем пока.